Апрель месяц. А апрель нас. Классно, на свэчку, апрель? Да. Пошли, елку распакуем. Да. Будем наряжать? Да. Звонок, а придется. Вот такой вот у нас апрель месяц. Передмісце Киева, місто Вишневе. 14 апреля. Воскресенье Пасха. Вчера было плюс 21 градус. А сегодня... <смех> Снег здравствуйте вот такой у нас если вы видите идет сейчас в киеве с балкона снимаю снежок вообще все в тумане похолодало очень вон дома еле-еле видны и если честно воняет такой гарью капец какой-то вот видите они все в какой-то дымке и такой снег идет конкретный просто конкретный снег в общем-то, и он абрикосы уже отцвели, здесь вот внизу алыча цветет. Ну дай бог, чтобы не было только только мороза, конечно. Виноградаре. Ну да, конечно. Тут солнечно было.